Такси номер один, такси 081. Или... 540-111 Время ехать, время двигаться Это номер такси 540-111 Такси номер один, такси 081.